Bienvenidos, soy Jose, Здравствуйте. Меня зовут Шамата Хосе. Я Castro, работаю на Бодедаш Фернандо Кастро. Бодедаш Фернандо Кастро была основана в 1850 -La году. La Это один из самых старых заводов в Храстии Сегодня мы дегустируем Раисеш Крианца, вино высокооцененное Робертом Паркером в последнем номере апреля. В продолжении давайте продегустрируем вино. В вине мы наблюдаем рубиновые цвета, уже становящиеся коричневыми из-за своей полугодовой выдержки в бочке из американского дуба. Давайте прочувствуем запах. Вино очень структурировано, в нем много запахов красных фруктов. Штрихи специй, clavo, немного гвоздики, шоколада. В аромате также чувствуется тона la... выдержки в бочке. Во вкусе вино плотное, Mucha легкое, много красных фруктов. Тон шоколада, но очень легкий. Especies, Воздика. Вино очень сбалансировано. Это вино мы рекомендуем под гриль. Жареные блюда, quesos, сыры. Сыр различные свиные блюда, но лучше всего употреблять его вместе с друзьями на барбекю. Идеальная температура 15-16 градусов. В общем и целом, это прекрасное вино, произведенное Бодегас Фернандо Кастро.